Скажи, чего? Кого? Ой, ё-моё, ну как Сам красивый, тебя не <laughs> как будто прям это же реальная жизнь. Вот не надо мне такое. Потом, Наши увидят, видят. Кто увидит? Увидят какая ты хозяйственная. Угу. Как работаешь. Прям молодец, скажу. Интенсивнее, интенсивнее он там в углу. Не давай, Сейчас что ты меня гонишь? Молодец, молодец. Нет, я же еще не успел. Я-то уехал на следующий день, как бы сходил ко всем. Я просто думаю, мне надо этот GoPro камеру. Они, короче, чуть другие. Можно так на голову отскочить. Не, ну я же как бы от первого лица же снимаю. Да. Потом меня будут все узнавать. Ну, пока не речь, что что-то снимает. Девочки, там девочки, там встанут, еще. Ну да еще мне прислали Смотрят жить осл... малолетки Акреды. всякие лучше, у будет поваром, там тоже много много Там же надо разговаривать да. в процессе.